Всем привет вы на канале частная бригада строймо меня зовут александр мы находимся сегодня в раменском занимаемся устройством ленточного фундамента подошву как и было все на канале далее у нас должна быть лента метр или метр двадцать не помню походу заказчиком переиграли теперь у нас лента высотой метр восемьдесят у нас полноценная ну не цокольный этаж, а большое огромное тех помещений где можно ходить в полный рост. Оно будет использоваться как складское помещение и так далее. Ну, поход заказчиком переиграли. Учитывая особенности участка и наличие высокого уровня грунтовых вод, пришлось поднимать, задирать очень высоко цоколь. Ну вот как сосед, допустим, например, снимать не будем. Дом получается еще у нас с фишечкой, помимо тех помещений, высотой метр восемьдесят У нас вон в том. В дальнем углу будет еще миниатюрный гараж съезд подземная парковка тоже с по походу заимпровизировали и с проектировщиком созвонились Игорь, привет спасибо огромное оперативно решили какие-то узлы недостающие напомню дом будет полностью из монолита монолитный дом толщина стен 180 миллиметров три дня назад приступили к возведению опалубочной системы пластиковая опалубка высотой метра восемьдесят учитывая опыт прошлых заливок кидаем два бруса 50 на 200 внизу обвязка и на стыке щитов чтобы придать какую-то жесткость также по периметру забуриваемся оставили упуска под будущую анкировку стен еще одни упуска из 12 арматуры, они будут загибаться в плиту, вот. все по проекту, все по чертежу, чтобы не было звездежу и так далее. Сейчас пройдем внутрь, покажем немножечко, что там происходит, как организовывались доборы, опалубка, ну, может какие-нибудь тонкости, лайфхаки, проследуем, проследуем, верхние щиты вот направление еще, Серега покажет просто еще не обтягивали но уже картина более менее маслом вот. еще надо будет обтянуть завтра обтянем завтра бетон в три часа дня у нас у наличков традиции всегда как бы бетон заказать немножко раньше чтобы прямо когда уже приедет станет насос или миксер чтобы работы еще шли как бы и дополнительная мотивация а то иначе можно немножко приснуть а, щиты 60 на 120 стоят вертикально и второе у нас кладется горизонтально как раз получается высота метра 80 по доборам по доборам в этот раз рассчитал все до миллиметрика какие-то стены то есть уже основные где-то осень немножко подвинул но ну, благо с легкой заказчиком по ходу корректируем что есть проблем в этом никаких нет а, получилось все без доборов, доборы минимальные по двум или трем стенам два с половиной либо там три сантиметра, но только на эркере выступающей части получилось 15 потому что нет наличных таких счетов. Здесь вот такая конструкция, то есть это дело никуда уже не денется, хотя оно еще ну, не обтянуто, но уже жесткость запредельная, чтобы можно было ходить спокойно вибрировать и... Никакой шаткости не было. Здесь вот у нас получается картина маслом на шеркер. Вот здесь Леха будет. Леха и члены его семьи залетать сюда на машине. Прям так, подземная парковка. залазить сюда. Здесь вот будет метр восемьдесят подошвы. Ну, в крайнем случае, подошву просто так вот вырежем. И будет еще сколько. Леха подсказывает, он скромный у нас заказчик. 30 плюс пеноплекс 10 40 и метр восемьдесят ну короче запредельная высота здесь короче но более чем вот также у нас здесь есть чудо-юда организован